Эссеек – экспресс, супер, современный, эффективный курс. English – хочу все знать. Английские уроки, краткие фразы, детские рассказы на английском. Дорогие друзья, меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатюкс. Сегодняшняя тема Краткие фразы на английском языке Итак, дорогие друзья Нам необходимо сказать на английском Три предложения Они имеют одинаковый смысл Эти предложения первые В будущем времени Второе предложение в настоящее время и третье предложение в прошедшем времени для чего я это сделал? для того, чтобы лучше разобраться когда все в разных временах происходит то более глубоко человек ощущает понимание итак, давайте посмотрим первое предложение, предложение. оно говорит о том, что это будущее время Ему, ей, мне, им, тебе, не имеет значения. Понадобится несколько часов, чтобы добраться домой. Итак, как перевести это предложение? It will take... Оно переводится... Это займет... Him... Ему... Сам hours... сам hours... Несколько часов... To get home. Добраться домой. To get добираться. To get home домой. Никакое ту не ставится перед home. Домой, на работу. Здесь не надо ставить э, предлог ту. Итак, it will take him some hours to get home. It will take, занимает вернее это будет занимать почему потому что элемент will стоит будущее время в этом предложении второе предложение это настоящее время здесь тоже будет это занимает мне около двух часов чтобы добраться домой в настоящем времени ощущаете это занимает мне не занимало мне около двух часов это прошедшее будет а это занимает мне около двух часов. Это значит настоящее время. Значит, это занимает мне. Как будет? It takes. It takes me. Это занимает мне. Почему takes? Потому что настоящее время. Потому что утверждение. А когда настоящее время и утверждение, и есть местомение он, она или оно. Или it. Глагол в настоящем времени в утверждении пишется всегда с окончанием s. Поэтому it takes. Это занимает дальше мне me about to около двух hours часов to get home добраться домой вот и все. В будущем это будет il will take take не takes в будущем потому что в будущем окончание s глаголу не прибавляется только в настоящем времени только в утверждении и только когда местоимение он, она или оно в настоящем времени в вопросительных предложениях и отрицательных предложениях когда стоит отрицание отрицании но часть, э, окончание s не ставится а теперь попробуем сказать в прошедшем времени мы уже сказали Ему, ей понадобится несколько часов, чтобы добраться. Это в будущем. Это занимает, например, мне около двух часов, чтобы добраться. Это сейчас и в прошедшем, скажем. Это занимало мне или ей, или ему, или нам, или им. Около двух часов, чтобы добираться на работу. Это занимало мне. Итак, как мы скажем? Очень просто. То же самое будет «it, it, take». Но поскольку мы говорим о прошедшем времени А глагол take Это неправильный глагол То в прошедшем времени Берем вторую колонку Прошедшего времени от глагола take Это будет took Значит это занимало Будет и took Дальше Me, мне About two, About two. Около двух Hours, часов что сделать? To get walk Добираться на работу Вот и все, дорогие друзья Ничего сложного нет Итак, запомните Чтобы сказать, что что-то занимает какую-то протяженность Это занимает мне около двух часов куда-то идти Или это занимает мне целый день Или это, ну как обычно Значит, когда мы куда-то идем или что-то такое по времени или по дистанции это занимает мне 2 километра или это занимает мне 2 часа мы там употребляем местоимение it а потом ставим местоимение it takes me это занимает мне если ему будет it takes him если ей, ей занимает it takes her если им it take Them, them. это им. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нет. Итак, запомните, что чтобы сказать, что-то что, что занимает, нужно сказать it takes. Если в настоящем времени, в прошедшем it took, и в будущем it will take. А потом вместо имени добавляете ему будет him, ей значит, будет. Her. Нам будет as им будет зем. вот и все дорогие друзья дорогие друзья на этом наш урок на английском языке краткие фразы завершен вы были на канале Питая Горбатюк я желаю вам удачи счастья и успехов подписывайтесь пожалуйста на мой канал Здесь вы увидите такую рамочку, можно там нажать кнопкой, таким образом вы будете всегда подписываться на новые видео и подпишитесь на мой канал. Всего вам доброго, so long, пока.